Стоп! Это вся... Земля? Э, да. Ты космонавт, Гэри. Как ты мог не знать этого? Ты... ты учился этого в школе?